Привет, это Тимас, и первым делом я бы хотел... Э, нет, не измениться. Знаете, любое увлечение, я сейчас говорю просто про любую деятельность, интерес к ней ни у кого никогда не работает 24 на 7 на 100 то есть людям все рано или поздно но надоедает да да да то есть людям все рано или поздно но надоедает но ну, если вы погружены в эту деятельность с головой вот как я сюда ну или вы кого-нибудь там хобби прям, которые такие реально любят оно тоже им надоедает но на время ну я уже не говорю о тех которые ты решил просто попробовать и это не твое ну. Понятно. То есть, чтобы мне запилить нормальный видос, не через силу, не через не хочу, вот прям вот нормально, что я хочу, мне нужно было время, чтобы переждать вот это время, когда, ой, не хочу, я лучше поиграю. Ты чё смотришь? За тебя все. кстати, я поиграл и наигрался, вс, мне надоело. Кстати, сделаю так. Так. Я хотел не извиниться. А что тогда я хотел сделать? А, ну получается сказать это. Это называется хлопок. Это называется хлопок. Вот это хлопок. Сегодня. А где мой телефон? 27 июля. А 28 июля у меня день рождения. Но отмечаю я 29. Ну и в общем это влог с днюхи. А -а давайте сделаем так, что у меня уже сейчас день рождения. Куда мне бежать-то? Пойду дальше спать. Ну день рождения, день рождения, еще. Ну, в общем, вс. 28 июля, день рождения. Мой первый подарок. Я сам в шоке. Вот мой первый подарок. В таком пакетике красивых тебя нет. Вконтакте уже куча поздравлений. Сообщения? И... Куча-куча-куча... куча. то куча, куча. А, то-то, заморожение, заморожение, заморожение. Да как когда не закончится? А вот. Заморожение, заморожение. Так. О, Аза. Теперь можешь пойти на стройку. Да, все. Не забудь про усы. Ладно, вс ⁇ О, спина Ты что, знаешь про них, что ли? Да. Mm. Есть у Алексаши у подружки, у два у подружки, mm. у Илюши у Сколько их млен примерно в среднем? Илюша уже скоро будет 9. Алексаша? Допустим Ей пять лет С пяти лет они этим! Mm. Капец, ты знаешь что это вообще такое даже? Приехали братья с сестренкой со своими квадрокоптерами В итоге играют не они, а я Запуск с рук Запуск скачелей. Как-то вс ⁇ снимаешь. Ты что, вертикально снимаешь? Ты во время Тихо, тихо. Работать не меня сегодня. А, да, работает на все. Ой. Да, да. Да, да. Да, да. раз, раз. Раз, раз, раз, раз, Да, да. Да. Раз да. Да, да. Да. Азас, а ты что дневник вожатого не монтируешь? Все ждут давно. Спокойно, я уже все выложил. А чтобы посмотреть новый дневник Вожатого, переходи на мой канал и смотри его прямо сейчас. А окей, <музыка> Стрел а результат того, когда я пытался воссоздать стилдре, вы найдете у меня на втором канале ремейк, ссылка которого в описании. Вообще, то есть ссылка на видео в описании. Все еще не перешел на мой канал. Очень плохо, очень плохо. <связывая> Я только что понял, что испортил свою прическу